Здравствуйте! Приближается время чеканки винограда. В этом видео хочу немножко поговорить о проведении этой работы на виноградных побегах. И для начинающих виноградарей интересно знать, что такое чеканка и для чего она нужна. Этот вопрос еще полностью не закрыт у многих виноградарей. Одни говорят, что это полезный процесс, а другие же напротив утверждают, что он приносит винограду только вред. Я приведу только аргументы за и против, а принимать решение вам. Чеканка – это удаление верхней части побега 30-40 см с неполностью сформировавшейся молодой листовой поверхностью и основной точкой роста его. Как видим, на этом небольшом отрезке побега размер листочка очень маленький и сам зеленый побег винограда гибкий и мягкий. Вот эту часть побега и отсекают так называемая чеканка. Основной целью чеканки является вмешательство человека, в перераспределение поступления питательных элементов в пользу гроздей винограда, а также торможение процесса роста побега и стимулирование процесса вызревания лозы и урожая. Когда проводить чеканку? Лучше всего чеканку проводить во время замедления роста побега. Как видим, этот побег еще в фазе роста. Коронка его находится в дугообразном положении. Это означает, что побег еще растет. В этом 2017 году из-за непредвиденных весенних заморозков идет отставание во всех направлениях развития виноградного куста где-то на 10-15 дней. Приблизительно в конце августа должно пойти замедление роста побега винограда, и коронка начнет выпрямляться. Вот так она будет выглядеть. Но этот процесс в разных регионах проходит по-разному. Еще один критерий, по которому можно определить замедление роста побега, это начало процесса вызревания лозы у основания побегов. именно в этот период времени наступает лучшее время для проведения операции чеканки виноградных побегов. После потери побегом основной точки роста происходит перераспределение питательных веществ в пользу оставшегося побега и урожая, что положительно сказывается на формирование хороших гроздей винограда ускоряется сроки их созревания и еще более важнее это стимуляция сложных процессов вызревания лозы и ее подготовки к зимнему периоду времени вот такую пользу можно принести виноградному кусту при своевременной чеканке побегов при раннем сроке проведения чеканки в фазе активного роста побегов Происходит первое перераспределение питательных элементов, но не пользу урожая, а пользу образования новых точек роста по всей длине побега так называемых пасынков. из этих мест пойдут дополнительные пасынки. Но это нам не нужно. Но и при поздней операции проведения чеканки винограда толку от нее никакого нет. Эту работу за нас проделает сам виноград. Теперь рассмотрим, в каких случаях лучше не проводить чеканку. На слаборослых сортах или на слаборазвитых, как на этом. Давайте посмотрим слаборазвитый виноград, который у меня есть. Вот эта кадрянка, которая попала под мороз, она слаборазвита в этом году. На ней чеканку проводить не надо. Она так слабенькая. Вызрывание лозы, как мы наблюдаем, тоже идет вовремя. Почки закладываются тоже вовремя. Поэтому здесь чеканка не нужна. На ранних сортах винограда, потому что там нет никакой необходимости ее делать. Вот как на этом виноградном кусте донские зори. Ягода уже поспевает, грозди сформировались, а побег еще растет. В момент очеканки этих грозей уже не будет. Они уйдут под нож. На свисающем приросте побегов тоже я не вижу необходимости проводить эту операцию. Вот наблюдаем, какой большой прирост побегал. Длина их достигает более трех метров. Это сорт плевен, страшенский и другие. Побеги на этих сортах винограда с таким свисающим приростом своевременно вызревают. А грозе винограда всегда достаточно питательных элементов для полноценного созревания ягод. И самое главное, когда не делают чеканки. Если вы не уверены, или не знаете, или не понимаете, для чего она делается, и в какие сроки проводится данная операция, то лучше не проводите ее. Виноград способен сам о себе позаботиться. Ну вот и все, что необходимо знать о чеканке винограда в конце лета. С вами был канал Делаем Сами. Для начинающих виноградарей, надеюсь, это видео поможет разобраться об этой необязательной операции на винограде. Всем желаю удачи! и принятие правильного подхода к винограду по ходу за ним, и, конечно, хороших урожаев. До свидания!